Снова про коронавирус, снова про коронавирус. Как изменится мир и что нужно делать, предпринять в условиях карантина? Я Надежда Новосельская, психолог, коуч, и сейчас я хочу поделиться с вами своими наработками, своим пониманием, что происходит в мире и что вы можете сделать, чтобы уже ощущать себя немножко по-другому. Итак, давайте рассуждать спокойно. Вы уже видите, что сейчас снова продолжается так называемая вторая волна и так далее, и так далее. И все это будет еще долго. Вы также видите, что многие компании переходят на удаленку. И чтобы выжить, они, естественно, подстраиваются и сотрудников нанимают на удаленке. И люди уже попробовали удаленку. И вы, наверное, заметили, что... Те, кто попробовали удаленку, уже даже после коронавируса, когда он закончится, верну, не вернутся они уже снова, чтобы снова открыть офис, в котором нужно убирать, готовить, платить за, э, платить за аренду, и за уборку и так далее. Проще работодателю, который увидит удаленку, это сэкономит его э, затраты, правда? Соответственно, он будет нанимать людей на удаленке. Следовательно, люди, которые живут в больших городах, им нужно думать, а где они смогут Заработать, чтобы заплатить за квартиры, за еду, детям там, и так далее. Следовательно, нужно повышать, конкурент, повышать конкурентоспособность свою. Надо больше знать и больше учиться, и быть конкурентоспособным, то есть больше знать чего-то, уметь и повышать свою квалификацию. Это, возможно, иностранные языки, а это, возможно, знание компьютерных каких-то технологий, а это умение пользоваться тем же интернетом, правда? И, конечно же, будет огромная конкуренция. Соответственно, многие люди уже сейчас задумываются, как выжить. А может быть, сразу людям полезно пойти и начать делать что-то самому в интернете, чтобы не биться, не бороться за место под солнцем и не воевать. Согласны? Для этого нужно иметь свой продукт, для этого нужно иметь свою услугу. Если вы, например, там бухгалтер. Вы коуч, консультант, вы художник, вы, вы, вы, вы другой какой-то специалист, который работал в офисе, и сейчас вы понимаете, что в онлайн вы вряд ли найдете себе применение, значит, нужно обучаться новому, правда? Или же вы занимаетесь логистикой, вы человек, который работает в ресторанах, там, в каких-то других, те будут выживать, но если у них есть гибкий, правильный и грамотный работодатель, директор, владелец, который настроится на логистику, настроится на быструю доставку. Вы же уже заметили, что люди хотят кушать и будут хотеть кушать, поэтому вот такие предприятия выживут. Конечно же, те, у кого есть быстрая приключаемость соображаловка, предприимчивость, все, конечно же, выживут. Остальные люди, что нам нужно делать, вот тем, которые не работают до сих пор в интернете, что им нужно делать? Обучиться какой-то новой профессии, выучиться на дизайнера, выучиться на программиста, может быть, там, ну, не на программиста, так, не знаю, там, в соцсети сегодня рулят, научиться делать рекламу, стать таргетологом, много-много чему нужно сегодня обучиться, что востребовано на рынке в онлайн, согласны? Поэтому давайте рассуждать так, кто-то из вас будут печь пирожочки, тортики, читать умные книги. Убирать в домах, в квартирах. Я это знаю по себе, и все мы одинаковые люди. Нам нужны, конечно же, перезагрузки. Нам нужны, конечно же, какие-то условия, чтобы мы могли отдохнуть и меньше переживать за будущее. Потому что будущее действительно не такое уж и радужное. Вы прекрасно знаете, что коронавирус на самом деле – это не та проблема, которую нам лапшают. Вы прекрасно знаете, что это обычный вирус, похожий на грипп, но из этого сделали чуму. 20 века, и люди на это ведутся от своей невежественности. Вместо того, чтобы поискать в интернете, например, такой поисковичок закинуть, вся правда о коронавирусе. И там вы найдете аргументированные статьи, выступления на ютубе, везде. Найдете аргументированные статьи, видео от эпидемиологов, вирусологов, врачей, докторов наук, профессоров которые не боятся сказать правду, что кто-то закинул удочку, да, кто-то закинул удочку, мы сейчас не будем разбираться, заговор это микровой или не заговор, но же делать то-то нам надо. Так вот, люди, вместо того, чтобы задуматься и что-то делать по-другому, они начинают пересылать какие-то ненужные статьи, ненужную информацию, которая еще больше раскачивает психологическую вот эту вот волну, которой, собственно говоря, люди больше умирают, чем массового коронавируса. Я вам говорю, как врач-психофизиолог. Понимаете, да, о чем я? Следовательно, давайте возвращаться к земным нашим делам. Как же жить, выживать, как работать и как воспитывать детей. Итак, внимание. Для того, чтобы зарабатывать 70 тысяч, например, как раньше платил работодатель своему менеджеру, когда он попробует, после того, что удален, удаленщику он будет платить 20, естественно, он будет больше искать удаленщиков. Правда? Соответственно, упадет ваша, ваша, да, ваша доходность. Да и ему нужно чего-то платить. Правда? Его ведь тоже обрезают. Там и налоги, и всякие законы. Нас пытаются об, как липку об, ободрать. И мы это с нами понимаем. Следовательно, Заплатить уже так, как вы могли заплатить, вы не сможете и за свою еду, и за детей, и за квартиры и так далее. Дальше. Если у вас есть какой-то свой бизнес или вы что-то умеете делать, например, вы психолог, вы бухгалтер, я уже сказала, вы там кто-то еще, который можете реально перейти в интернет, у вас какая задача? Где найти своих клиентов? Да, там нужно вести эфиры, как сейчас веду я, да, там нужно писать посты, там нужно оформить грамотно свою страничку. И, по сути, там нету ничего такого страшного. Вначале, кажется, все страшно по себе, знаю, а потом ты смотришь на это, как на обычный процесс, от которого уже просто кайф ловишь. Так вот, вы можете обучиться вести эфиры, вы можете писать статьи, вы можете делать фотографии. Правильные, неправильные, колхозные, красивые, некрасивые. Со временем научитесь и будете красиво и правильно вести свои соцсети я тоже этого постоянно учусь, но самое главное – это клиенты, правда? Это клиенты. А где же их взять? Если вы бухгалтер, преподаватель, MLM-предприниматель, вы коуч, психолог, а где же взять клиента? Ну, написали вы одну-две статьи, ну, пришло к вам там пару человек, там и три человека, кто-то вас передал. но это же не тот поток людей, правда? Значит, следовательно, вы хотите, чтобы у вас стояла очередь из клиентов. И вы думаете, это что, красивые слова? Нет. Для этого вы делаете качественную рекламу, запускаете чат-бот, куда вводите все свои, всю свою целевую аудиторию, которая, возможно, по вашему усмотрению, ваша аудитория. Чат-бот ведет диалог, человек заполняет анкету, приходит к вам на консультацию, и вы его консультируете. Вот, в день вы консультируете 2-3 человека, из них выбираете свой, не свой, параллельно практикуете Уверенность свою, параллельно практикуете людей, которые чего-то действительно хотят или не хотят, и таким образом вы, вкладывая в рекламу поначалу небольшие деньги, пока вы раскрутитесь и научитесь общаться, и этому тоже надо учиться, и как упаковать продукт, и как общаться, и как говорить, как задавать вопросы, не впаривать, не догонять, не доставать. Ребята, мои дорогие, это уже другое время, 21 столетие, это уже не те времена, когда вы повесили бигборд или какой-то дали флаер и люди к вам пошли. Нет, уже давно этого не приходит, я это все прошла и знаю, как это работает. Сегодня люди сидят в соцсетях, и те, кто сегодня еще не понял, что в соцсети нужно заходить и формировать там свой бренд так называемый, а что такое свой, свой бренд? Это часто выступать, говорить, давать полезности, чтобы люди вас видели и вам верили, понимаете? И параллельно у вас идет рекламка. Таргетинговую рекламу, чтобы сделать, это стоит много денег. Чат-бот сделать, это тоже немало денег. Но я со своей командой, мы научились это делать и можем вам помочь. Поэтому под этим видео под этим видео будет ссылочка на примерный чат-бот по бизнесу на путешествиях. Кстати, если кто-то думает, что путешествия в кризис, никто никуда не путешествует, ага, не путешествует, конечно, уменьшилось. Но пока все уменьшилось, можно там очень классно заработать денег и построить свой бизнес. Так что, кому интересно, заодно пройдите по ссылочке под этим видео, увидите примерный чат-бот. По такому же примеру можно создать для психолога, для врача, для таролога, И вы сможете совершенно спокойно консультировать в день 2-3 человека, как минимум. Как минимум. Это вкладывая там 50 долларов в рекламу для начала, пока оно там раскручится, пока мы увидим, что больше вам подходит, на какие больше рекламные объявления реагирует э, таргетинговая реклама. Вот такие дела. Поэтому люди не понимают, что не просто так отсидеться. Люди не понимают, что так просто не обойдется этот кризис. Люди не понимают, что проводить какие-то мероприятия, крутиться, вертеться в соцсетях писать сторисы, это все важно, это все нужно, это все нужно делать. Но вам нужны клиенты. Вы же понимаете, что любой бизнес это клиенты. Вам нужно давать полезность людям, за которые вам люди платят деньги, правда? И не важно, вы психолог, врач, преподаватель, художник, бухгалтер или вы малый предприниматель Хватит заниматься фигней. Вам нужно просто понимать, что бизнес это бизнес. И если вы вкладываетесь, к вам приходят люди, и нужно использовать современные технологии, чтобы вы могли консультировать и зарабатывать как люди. Дальше. Если у вас есть дети, и вы прекрасно понимаете, что скоро снова закроют, у многих регионы, уже закрыли, пришли на удаленку, и вы прекрасно понимаете, что этот, э, этот кризис прижал врач учителей, к тому, что люди оказались вообще не готовы к, к удаленке, к интернету. Вы заметили, да? Они а не пора ли нам пора, как говорится? даже же самое, дети – вот вы сейчас идите дома или где-то работаете, переживаете, а как вы научите детей? Дети не понимают нифига, они играют в игры, они кушать хотят, они в школу их отправили, не отправили, а вам нужно думать о том, а что будет завтра? И что, мир онлайн хотите вы или нет, роботы, искусственный интеллект, а какая разница, чтобы вам тут не впаривали, вам нужно сегодня жить, и сегодня нужно осваиваться, адаптироваться. Соответственно, вы работаете сами и ребенка обучаете? Или вы чего ждете, чтобы вас э, загнало так, что уже по самой некуда, как в том анекдоте, сидят три мужика в болоте, уже вот-вот их затягивает, затягивает, затягивает. Один говорит, "Слышь, мужики, ну вот как-то пора уже выбираться, что-то делать. А другой говорит, не гони волну. Так что и мы с вами думаем, что просто так эта волна пройдет? Нет. Коронавирус придуман. Коронавирус придуман для тех, чтобы люди думающие, предприимчивые включались и выживали, Они ждали, пока волна закроет. Понимаете? Поэтому перестаньте обманывать себя. Вы уже видите прекрасно, что многие бизнесы закрылись, и многие закроются еще. И выживут только те, кто активны, кто понимает, что происходит в мире. Хотите вы или нет, пока у нас есть интернет, мы можем жить, выживать и давать друг другу пользу. Конечно, останется логистика, конечно, останется люди, которые будут кормить, конечно, но они тоже садятся эти бизнесы, потому что кому-то надо успеть уметь перестраиваться и делать доставку этой пищи, а это тоже новое, и новое, и новое, и новое. Поэтому подумайте, каких профессий вам не хватает, вы учитель, вы, вы преподаватель, вы, вы на пенсии, вы работаете где-то, не думайте, что вы присосетесь к государственной пенсии, у меня есть пенсия, я очень хорошо... Понимаю, что в один прекрасный момент ее может не стать. Я очень благодарна, что она ее и пока что платят. Но я была, но я готова ко всему. У нас уже было такое, что нам не платили ни пенсии, ни зарплаты. Помните 90-е, кто был? Так вот здесь вот тоже поймите, что по сути началась атомная война. Третья, как там, Третья, третья мировая война. И вместо атомной нам включили вот эту. Искусственно придумали, чтобы люди на своих страхах уходили вибрации, невибрации, жить в эмоциях красивых, да, там, накачивать, прокачивать свой эмоциональный интеллект, страхи проходить, делать новое. Супер! И это надо делать. Но это надо делать. Нам никто, ребятушки мои дорогие, не принесет Поэтому я заканчиваю, заканчиваю это видео. В Инстаграме будет в шапке профиля пример чат-бота. Заходите, смотрите. У вас тоже будет такое, если захотите. И мы вам сделаем его по доступной цене для вас поверьте мы тоже учитываем ситуацию сегодня а, в этом видео под этим видео будет здесь или там в общем смотрите где будет ссылка на примерный чат бот а я с вами прощаюсь и говорю вам большое спасибо за то что вы меня слушаете за то, что вы здесь я надежда новосельская психофизиолог психотерапевт лайфкоуч, коуч тренер личностного развития интернет-предприниматель путешественница могу вам помочь тем что знаю и что умею пока пока до встречи жду вас в мессенджер заходите, читайте чат-бот и понимайте, что у вас будет такой же.